Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Увидела этот рецепт у одного известного блогера и, что называется, потеряла сон. Люблю все, что связано с творогом, и всякие чизкейки люблю. И этот рецепт львовского сырника меня очаровал. Какой он нежный и невесомый, какой вкусный. Буду рада поделиться им и с вами. Отделить белки от желтков. Взбить желтки с сахаром до получения светлой массы, а белки с щепоткой соли в твердые пики. Творог с лимонным соком и натертой цедрой лимона перебить блендером до состояния кашицы. Кстати, фишка этого рецепта именно цедра. Она дает запеканке неповторимый вкус. В готовый творог ввести крахмал, мягкое сливочное масло и ложку сметаны. Перемешать. Осталось добавить взбитые желтки с сахаром, тщательно вмешивая их в творожную массу. А также ввести белки, которые вмешиваем осторожными движениями до получения нежной воздушной массы. Размягченную курагу режу на мелкие кусочки и отправляю в творожную смесь вместе с распаренным изюмом. Довожу тесто до полной однородности и заливаю его в форму. Ее лучше застелить пергаментной бумагой. По этому рецепту выпекать сырник нужно в духовке с небольшим количеством воды для образования пара. Приготовление сырника занимает 40 минут при температуре 180 градусов. Готовый сырник полностью остудить, прежде чем заливать шоколадной глазурью. Для нее растопим шоколад со сливками на паровой бане или в микроволновке. Вынимаю остывший сырник из формы и щедро заливаю его глазурью. Выравниваю бока и оставляю застывать минут на 30. Мой вердикт. Львовский сырник великолепен. В принципе, готовится несложно, небольшой расход продуктов. А удовольствие масса. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю. Бон аппетит и абьянто.